Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вы, наверное, уже привыкли, что все гости на радио Люберецкого региона приходят в студию. Но сегодня я решила нарушить эту традицию, и к нашему герою, герою нашего интервью, я приехала в Наташинский парк. Вы, наверное, догадались, что беседовать я сегодня буду с депутатом, Совета депутатов городского округа Люберцы, Александром Петровичем Мурашкиным. Здравствуйте, Александр Петрович Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Здравствуй, Ольга Но не от того, что я такой ленивый и высокомерный Не пришел к вам Но это вы сами заявили желание встретиться здесь Как я могу вам отказать? На самом-то деле я доступен во всех отношениях Вот сегодня у меня После вашей встречи поеду на Южную 21. Там тоже вот люди попросили, чтобы я приехал именно во двор, на месте посмотреть, как проводить работу по дальнейшему благоустройству дворовой территории. Поэтому вот сегодня встречусь там с нашим активом. Поэтому я насчет этого вот такое, на подъем легкий. Всегда рад общению, потому что даже когда я избирался, я всегда говорил, что один в поле не воин. Я полагаюсь всегда на людей, на моих избирателей, на их поддержку, в частности, вот общественные организации Они у нас активно работают И мы всячески помогаем этому В нашем округе В пятом избирательном Мне очень приятно знать об этом Александр Петрович, ну я сегодня решила сюда приехать Потому что жара спала Вроде бы так, на улице хорошо И хочу начать нашу беседу Именно с вашей депутатской деятельности Вообще я считаю, что Быть депутатом Сам Бог велел вам Потому что Вся ваша жизнь и жизнь ваших близких проходит именно в Люберцах. Ну вот если обо мне, так я иногда тоже задумываюсь все-таки вот ну, уже 51 год, а кто я, что я в этом мире. И ведь вот в обойме такой вот, в активной, я с 1982 года, как только получил комсомольский билет, вот с той поры э, такая уже у меня и сознательная общественная деятельность, и вот что постарше меня поймут, я помню, в одном президиуме, во дворце культуры, я сидел с канотопом. Это тогда первый секретарь обкома партии. И вот с той поры я знаю, мне этот город как-то близок, знаком. И не только потому, что я депутат, Ну вот такой я человек, что мне все близко. Такое ощущение, что это вот ну, мой дом какой-то, мой двор. И каждая веточка мне знакома. Стараюсь больше пешком ходить, чтобы больше видеть. И... Поэтому тут даже не столько Сколько депутат, а сколько Мурашкина, Это, наверное, нутро у меня такое Это не обузы, я это все воспринимаю А мне это удовольствие доставляет вот Кайфую я от этого вот От своей деятельности Потому что я вижу, что она определенную пользу приносит и все-таки что-то я делаю положительного ведь есть люди которые труднее они ну что-то там поедают и все в этой жизни кого-то чего-то а я все-таки стремлюсь быть созидателем что-то вот ну хорошее оставить после себя след я когда разбирался, у меня наверное это такая штампованная фраза была мне-то не все равно у меня извините дач за границей домов нет я буду здесь я местный и здесь растут сегодня мои дети мои внуки мне не безразлично я не хочу, чтобы мне или им в спину плевали вот такой секой Мурашкин. Мне это не безразлично. Александр Петрович, но я считаю, что депутатам быть сложно, потому что, ну, что вы можете, депутаты, вот что вы можете, депутаты, сделать? Ну, вы знаете, депутат, он многое может сделать, если он этого хочет. Ведь, смотрите, мы вхожи, скажем так, в любой кабинет. Порой гражданин не знает, куда ему бежать с той или иной проблемой. А мы уже знаем алгоритм действия. Мы можем эту тему, даже на прием приходит эта тема, для него там год длилась. А он пришел на прием мы, извините, по телефону этот вопрос решили. Он там, конечно, человек, вот это ну, прошлый прием был, он там благодарен, я не знаю, как, а Вопросы вопрос был для меня, он оказался простым. Конечно, мы не боги. Всех обнять невозможно, всем помочь и каждому. Но какие-то вот вопросы, которые вот связаны с жизнедеятельностью, с благоустройством наших дворов, они, конечно, ну, мы их решаем, почему же нет. Конечно, если рассуждать, как некоторые приходят, да денег дай хоть тысячу, но это вообще это не ко мне, это не по адресу, и даже это некрасиво, я хочу сказать, когда приходят так люди, вы, наверное, не поняли, я не миллионер материальном плане там, денежном эквиваленте я миллионер душой своей готов вам помочь я знаю на какие кнопочки нажать куда бежать в этом случае чтобы вам помочь а вот недавно тоже был такой случай да женщина она ну сгорела все у нее сгорела квартира там все выгорело сама бедная чуть не пострадала она поймет о ком я речь а я остался на недоволен встречей когда она обратилась за помощью и там мы с рядом депутатов подсуетились чисто материально, хотя бы вот диван купи, да, ну, по горельцу, не дай бог никому. Как еще бабушка моя говорила, вор, то он только вещи украдет, а огонь он и стены ворует, да. Поэтому скинулись, помогли, и когда она при мне начала там пересчитывать что то она и говорит, ой, что так мало-то. Ну, то есть, и такое бывает. Конечно, это меня чуточку ранит, но только ранит, но не убивает. Потому что я переключаюсь сразу на добрые дела и иду к добрым людям, а с ними значительно спокойней. Приятно, когда идет человек, вот тоже недавно мама, и говорит, Александр Петрович, ну, в лицо я ее помню, зовут даже, забыл как, да. Вот, спасибо вам большое за сына, посмотрите, какой вырос и так далее, и тому подобное. Я прошел мимо, да, да, да, да, да, случай понял, о котором она говорит-то, а потом вернулся к ней, я говорю, а ведь не главное, чтобы я это помнил, я вот реально говорю, забыл, спасибо, что вы помните, а там случай-то был, лекарство ей не давали ребенка, а он у нее матерью там что -то, ну это далекие годы-то уже были. Вот. И с лекарством проблема. А ребенок косматик. А у меня у мамы асмы. Я прекрасно понимаю, что это за беда такая. Но неужели дадим пропасть ребенку там? Господи. она а многодетная мама. У нее даже... Ну, то есть нет этой копейки. Вот. Ну, я говорю, последнее отдам. Ну, надержи. Вот, вот так это выглядело. И мне было приятно, что она помнит. И много таких случаев. Я вот уже забыл. А человек подходит и благодарит за что-то А, да, ну, да, да, да, да, да, да, да ну вот как-то так, приятно, не скрою И очень много ведь Очень много у нас добрых людей Очень много в этом городе Они, к сожалению или к счастью Не пишут вот эти вот всякие пасквили Они не сидят в соцсетях Потому что они работают, они трудятся Трудятся на благо своей семьи Чтобы прожить самим Родителей поддержать Естественно, воспитать детей достойных, благородных Таких же трудяк Работяк, хороших Позитивных мальчишек и девчонок а другая такая когорта, мы сами знаем, ну, люди, несущие негатив и разрушение, они существуют. Просто нам, добрым людям, надо как-то, мы, еще раз говорю, объединяться и понимать, что мы с вами в одной лодочке-то плывем, и мы... Не должны ни в коем случае грызться, когда вот мы заявляем, ох, национальная идентичность, да какая идентичность у нас может быть национальная, если мы по каждому поводу стараемся там укусить побольнее друг друга, это неправильно. Мы должны, люди, которые хотят и думают положительно о положительных сдвигах в нашем и сознании, и в благоустройстве города, в его процветании, они должны ведь объединяться, объединяться. И договариваться обо всем. Таких помощников у меня действительно очень много. Я на них всегда рассчитываю и живу тем, зная, измеряю свои шаги, зная, что они у меня тут за спиной. А то готовы и на передовую выйти, особенно наши ветераны. Они еще, как говорится, клюшками всех забьют. Александр Петрович, но вам приходится общаться и с людьми недобрыми. Я имею в виду ваших избирателей. Но вы же все равно с ними общаетесь, по долгу, так сказать, вашей деятельности? Вы знаете, вот эти принципы, да, которые там мы сегодня исповедуем, <связывание> житель всегда прав, не спорю. Но давайте так, житель, я тоже житель этого города. И значит, мое мнение тоже как-то имеет, наверное, под собой какую-то основу и имеет право быть. Не надо это забывать. Просто надо уметь найти компромисс, а взгляды на тот или иной предмет будут разными. Вот даже лавочку поставить у подъезда – это целая проблема. Да, это собрание знаю, да. надо собрать, потому что обязательно будут за и обязательно будут против. И тогда вот только так нам надо искать компромиссы во всех этих делах и именно так подходить к делу. Вот даже взять Ухтомский пруд. Хочу сразу сказать большое спасибо администрации, лично Ружицкому Владимиру Петровичу, молодцы отработали на 5. экологии наше управление посмотрите это можно сказать первое такое серьезное дело тогда вступившие в должность начальницы. Да? Да. А, вот посмотрите омелел пруд омелел пруд и казалось бы все мы -то в том году оттуда еще рыбку последнюю доставали сюда в наташинский перевозили люди бастуют ругаются кричат но вроде нашли консенсус что делать будем только, как мне одна там заявляла Лена, она такая мм, только никакой не рощу ни в коем случае, вы что с ума сошли, нельзя рощу здесь, мы машинами движения, машин движения перекроем на Октябрьском проспекте до такой степени, геройский поступок, ну ничего глупее придумать не, не могла». Все, сегодня мы видим, пруд приводит в порядок. Специально гидро-пленка там есть, которая будет удерживать эту воду. Со временем это заилится и будет нормальная уже такая иловая подушка, замок так называемый, что не позволит воде уходить. И естественно, участь его такова, что интенсивное строительство в городе повлекло, что там ключи перестали подавать воду. Ну вот так, в городе, мы не в деревне с вами, это беда. Интенсивное строительство влияет на нашу экологию, что там говорить. И умный человек это должен понимать. Но сделали этот пруд. Теперь эта же Лена с точностью наоборот начинает говорить, а лучше был сквер. Что вы там сделали? Забетонировали, все непонятно чего и так да, далее. Да, да, да, там бил ключ. Но если бы родная там бил ключ, он бы бил. А он не бил, понимаете? И вот лучше бы сделали сквер. И потом думаешь, господи, вот вот, вот зачем это все? Это столько сил и стараний, стольких людей, стольких человек, депутаты принимали этот бюджет. Опять-таки, исходя из того, мы там знаем, там депутаты того округа активно вообще Уханов, Калинин. Они там не уходили с тех территорий тоже. И что мы в результате видим? Что, а вот ей теперь вот так надо Ну, правда, слава богу, что она один раз мне позвонила А второй раз бы я бы уже не выдержал Бываю очень резкий, бываю очень Такое, осеку сразу Пусть не обижается на меня, я такой, я не притворяюсь Я живу, я живу И я работаю И ни в коем случае не позволю, допустим, чтобы Каким-то образом меня на личности Там, переходя, оскорбляли Или оскорбляли то, что делаем мы Вот этой командой, понятно, что там И Наружинского, вот я Заступаюсь, я порой да, когда он там кому-то сказал, уж обиделись и все, давай там. А как, а как не сказать человеку? Конечно, ему бывает обидно, который работает, пашет. Вот я опять-таки возвращаюсь. С 1982 -го года я в этой команде. Пусть меня простят предыдущие все главы. Но я опять-таки, я искренне говорю вам, это первый раз вот, за всю эту историю, новую историю Люберецкого округа, я вижу реальную команду, которая реально что-то сделает. И вообще, это такой надо мозг иметь, такое терпение, чтобы вот этот механизм управления создать. Дать. Вот, поэтому люди, если у вас там что-то есть интереснее, давайте рассмотрим. Вопросов нет, поэтому я всегда придерживаюсь такого принципа: отвергая, предлагай. предложений то я сегодня не вижу, кроме вот это. а -ля -ля -ля, ля ля ля ля ля а поговорить. Александр Петрович, расскажите, пожалуйста, о своем избирательном округе номер пять. Расскажите, пожалуйста, о своих коллегах-депутатах по этому округу. Как вам работается с ними? Ну, во-первых, даже неэтично что-то говорить о своих коллегах плохо, поэтому я такого, конечно, не скажу. А вообще, я в восторге, что у меня такая такие люди рядом со мной. Это и Павел Софин, он помоложе будет. Помоложе будет, но такой парень с новым азартом, с новой какой-то такой позитивной струей. Татьяна Николаевна Мельник. Но ну, мне вообще зачесть быть рядышком с ней с тем человеком, который руководит вот нашими всеми детскими учреждениями здравоохранения, ну и прежде всего родильным домом, где появляются наши малыши и несет на себе вот такую обузу. Сергей Владимирович, непомнящий. Тоже хороший парень Мы с ним уже давным-давно вот в такой обойме на этих избирательных компаниях Мы с ним знакомились Знаю, что доброводушный, порядочный человек И вот всегда они все приходят И на помощь Как и я в свою очередь, если таковая нужна И мероприятия мы все Вместе в унисон работаем Тут нет у нас каких-то разногласий Никогда, очень много мы Посвящаем времени развитию Я вам говорил, общественного движения Потому что наше гражданское общество должно развиваться. Каждый гражданин должен влиять на происходящие ситуации в этом городе, в городском округе. Поэтому вот чем больше активности наших граждан тем я считаю лучше, потому что обсуждать что-то там э, за дверью своей металлической, а потом это в интернет всего лишь выложить, ну какой ход? Да никакого хода. Идите, общайтесь, живое общение, э, оно будет способствовать только развитию. Не уходите вы в эти сети и не живите виртуальностью какой-то. Вот она, реальная жизнь, как мы сегодня с вами. Вот она травка, вот он кустик, а вот оно деревце зеленое. Красиво. Александр Петрович, ну а ваш избирательный округ, он сложный? Вот, э, Очень в этом плане он сложный, потому что территория простирается от высшей школы и сюда вот э, на север. Там и Преображенская, и э, Победы, и мы здесь вот... Да потом у меня натура такая, я как-то не делю что вот это мой округ не мой округ, да я избрался от этого округа, но ко мне приходят и люди другие, что скажу, ну-ка ты в каком доме живешь? Не-не-не-не-не ну-ка иди отдыхай, нет, ты конечно так не скажешь, приходи я чай пью, и ты рядом садись, смысл в этом заключается Я всегда рад буду помочь человеку, и невзирая, да хоть он даже гражданин не города Вот сейчас проблема была у людей с Донбасса, приехали, там им надо было вот как раз вот эти все миграционные вопросы решить И люди как-то потерянные, ну приходится помогать И чего, я должен отвернуться от них, эй, ты, ты отсюда, ты не наш Но это же человек, поэтому всегда помогу и проблема, поэтому не успеваешь разъезжаться. А ведь, чтобы владеть ситуацией, ты должен все вопросы как-то в голове суммировать, знать, где чего происходит. Совсем недавно упала женщина в переходе, пожилая. Поднимали всем переходом. Вот со стороны Москвы в нашем железнодорожном переходе нормальная плиточка уложенная, а здесь вся разбитая и выбитая. Пошел на место, выясняется, что не одна она там, бедная, упала, а постоянно там падают люди, потому что идут с клюшечками, вот здесь с сошли и пошли, и бедненькие упали. У меня, вот, например, у человека как сентиментального сразу ком горло подкатывает, когда я вот, э, не дай бог, увижу, что вот человек падает, или представлю даже себе это на минутку, ну, тяжело мне это. Поэтому вот, сейчас вот первым делом там и моим помощники уже подключились а у меня их 10 человек помощников уже подключились к этой теме добьем но ну, надо как-то это делать и обратить внимание администрации что-то они прохлопали этот момент и плитка на наш взгляд может быть опять таки я могу быть неправ, но на наш взгляд плитка некачественная не к теме она очень скользкая там плитка и в дождь там действительно люди несут эту вот слякоть на себе и она достаточно скользкая становится тоже на это надо обращать внимание, когда мы выходим с техническим заданием на конкурсы, чтобы не было вот такого вот и плитку, там, предназначенную для ванной комнаты, постелил на улице. Ну, чтобы не давать шанса недобросовестным исполнителям и поставщикам услуг вот так себя вести. Александр Петрович, сейчас наши радиослушатели послушают, какой вы у нас отзывчивый человек, и ведь потекут рекой. Вы знаете, я не против, я открыт в любое время, вот телефон у меня не замолкает, и визиток там по всему округу. Звонят и днем, и, я, ну, и даже ночью, ну, хочу сказать, конечно, ночью раздражают эти звонки, но если он э, по тему, делу, по да. делу, ну, я просыпаюсь сразу, я подключаюсь. Ну, а бывают и такие там, Александрович, извини, а вот как позвонить? Ну, извини. Вот тут я, конечно, отбрею по полной программе, ну зачем? Ну я же тоже еще и человек, и у меня же тоже есть и дома и семейные какие-то обязательства. Ну так себя, ну зачем вести? Или ты там решил показать, что я в любое время могу депутату позвонить, но по теме звонить надо. Я не против, все знают мой номер телефона. Придите, говорите. Я еще раз говорю, я не тот, кто прям раз, и что там, раз, манна с небес. А ну вот решили этот вопрос, каким-то образом там куда-то вектор дали, куда бежать, куда стучаться, в какие двери, где-то надо подтолкнуть, поможем. Ну вот как-то так. Я даже вот иду порой по улице, раз, сразу меня останавливают. Ой, Александр Петрович, не люблю серьезные вопросы походе решать. Тут, тут. Опа, депутат на Рисовался. Ах, сейчас я решу все свои проблемы, понимаете? Но так не бывает, и все-таки вопрос серьезный, надо как-то прийти, а не так вот случайно встретившись. Так не люблю. Ну, что я могу сказать? Так что все, welcome, я рядом. Александр Петрович, вот вы у нас такой хороший, я в хорошем смысле говорю, не... Угу. А вы в кого в такую родились-то? Что, родители вас так воспитали? Я об этом думаю, наверное, ну, в силу своего возраста назад смотришь и как-то думаешь. Во-первых, у меня все деды мои, они погибли на фронте. Я не видел ни одного, ни второго деда. Но тем не менее, нутро мое, оно проникнуто все патриотикой, и любви к своей малой родине. Я вот сам с посёлка Октябрьского до сих пор с теплотой, с нежностью и великой любовью отношусь к этой земле друзья детства мы с ними до сих пор естественно с пяти лет мама сказала меня на улицу выпустили тогда еще можно было вот с пяти лет мы дружим вот таким вот образом до сих пор с ребятами. Бабушки у меня такие все были активные, я вот сейчас вспоминаю. Одна была, ну это типа сейчас вот дружинник, там они за общественным порядком следили, ее так все уважали, бабушку, и хулиганы, и, значит, люди так власть имущие, потому что вот она такая была в поселке Октябрьском другая. У меня вообще бабушка с Владимиром Ильичем Лениным за столом сидели за одним, попали они тогда. Она дружила с героем Советского Союза Рязанцевым, а он приезжал как раз туда. И вот ей было 17 лет, они пришли с гулянки, а там Владимир Ильич так тоже вот рассказывал об этой встрече. В хоре она постоянно потом уже до самой-самой старости пока могла ходить, как говорится, в хоре занималась, выступала. Меня на первый ряд посадит, а сама пошла за кулисы, переоденется, и вот я там слушаю. Подай была лайку, подай была лайку, подай была лайечку сюда и вот они пошли. Или патриотические песни запоют и это у меня внутри где-то вот так зародилось и осталось. И мне вообще повезло. У меня поселок Октябрьский. так да для меня это уж ну, кузница какая-то была. Начиная с детского сада. Вот я же помню у каждого своих воспитателей. Вот взять Алефтину семенную Она у нас была по музыкальной теме. Вот ох, любил я ее она мне нравилась чисто внешне такая на как женщина а еще вот то что я там из стихи читал там первое не поверил бы сам наверное если бы сказали первая моя роль это была роль повара да ну совсем не похож на него вот с той поры я как-то тоже активную, с детского сада в школу пошел тоже сам ли Дмитриевна моя первая учительница она еще маму мою учила тогда молоденькая была естественно потом постарше и вот ну, мы до последнего с ней тоже вот Общаемся Надо тоже позвонить, что-то давно она не звонила и тоже первые свои стихи, вот которые я читаю, вот тут пытаются там переплюнуть мурашки, но я себе тоже цену знаю, но нет пока таких равных, которые могли бы прочитать, помните, рождественского реквием. Да? Но пусть стараются, это хорошо, что когда стараются. У вас, Александр Петрович, лучше всех получается, я свидетель. Да, вот первый раз я эти стихи прочитал во втором классе на митинге, в поселке октябрьскому памятника где много было народу торжественно я как раз считал роберта рождественского помните через века через года помните какой ценой завоевано счастье и так далее Вот со второго класса и вот до сих пор в тренде Ну и так далее И потом школа, потом 20 школа В двадцатую школу пришла Нина Кирилловна Мочелова Ныне ее нет с нами, вот как раз 16 числа июля ровно год, как ни стало ни Нина Кирилловна А сколько она тоже вложила в нас всего Вот в этих мальчишек и девчонок В 82-м году Игорь поступил в комсомол Хотя уже и в совете дружины, в пионере Я там вообще весь активный, Меня домой не загонишь Хотя учился неплохо 4-5, потом, правда, на троечки здесь сполз Но меня это никогда не устраивало то что общественная работа, она крадет Время, что там, не говори Это я сейчас с высоты понимаю Это меньше на учебу обращаешь внимание, но тем не менее меня это никогда не устраивало, я все время старался, старался, чтобы от этих тройку уходить, и причем сознательно меня не надо было заставлять родителям это делать, мама говорила всегда что ты учишься, Санечка, для себя для себя вот интересно, есть такой сейчас интерес думаю, нет у детей нынешнего поколения вот еще в первый класс-то он идет но вроде хочет, а потом как-то вот я присматриваюсь, не хотят они уже учиться, почему, не знаю то ли школа другой как-то становится ну, не понимаю, меня она удерживала вот этой общественной работы. Я оттуда не уходил. Потом я говорю: вот про этот комсомол, слава богу, я был секретарем комсомольской организации, тоже все время в школе, какие-то акции, там мероприятия и так далее, Ну, весь вот такой вышел во взрослую жизнь, но я сразу пошел опять-таки работать в школу пионера вожатым, потому что вот это его движение, его ну, не хватает. Вот. Иногда друзья спрашивают, слушай, я там говорю, вот бы нам сюда сейчас надо вот этот коллектив. Зачем тебе это надо? Потому что, ну, не все это разделяют точку зрения, как я живу, но тем не менее. Ну, все равно друзья, до сих пор друзья, значит, чуть-чуть понимают, о чем я. Александр Петрович, хорошо. Вы его вот сейчас сказали, что молодежь не особо хочет учиться. А ваш внук, вы его воспитываете? У меня две, три внучки. Господи, я-то тоже уже зарапортовался. Три внучки. У меня двое детей и три внучки. Да, иногда шучу. Я говорю, надо бы уравнять счет, чтобы было 3-3. Внучка в этом году старшая идет в первый класс. Младшенька, и вот 16 числа Исполнится два месяца Только она совсем маленькая И это идет в первый класс Но пока у нее есть желание Она на сегодняшний день в отличие от меня Я пошел в школу еще читать писать не умел А она уже умеет и читать и писать вот. Ну я так думаю Она у вас будет активной она и будет... Надеюсь, да, ну, господи, она, во-первых, занимается у и Татьяны Ивановны. Это имя, хореографическое да. наша школа. Тропина плохому не научит. Поэтому она уже сегодня проявляет активность во всех отношениях. Сын у меня, допустим, Ярослав, он тоже такой весь шебутной. Мне очень это нравится. И вот он в Тодосе занимается здесь, в нашей студии. Очень хорошие ребятки там, девчонки. Вот, он там. Уже мне тоже нравится, что он выходит на Сцену, он не испугливых он в саду читает стихи но я стараюсь во-первых если им это дано ну а почему надо и развивать в детях, что дано? Каждый человек в этой жизни должен заниматься тем, вот, ну, что он может делать. Да, вот не надо изгаляться. Бог каждому что-то из нас дал. Вот ты умеешь это, как я, вот, допустим, я удивляюсь, поражаюсь и всегда как-то восхищаюсь трудом человек, который умеет что-то делать руками. Вот то сварщик, ничего себе, хотя я тоже сваривать умею, но, конечно, не так, как они. Либо руками какие-то поделки делает. Думаю, вот. Тена. То есть каждый человек что-то делает. Вот я опять-таки о добрых, создает, созидает. Я о таких. Александр Петрович, вчера вам звонила, сегодня звонила несколько раз. И перед тем, как сказать: Алло, Валь, я тебя слушаю, вы какие-то ценные указания. То я что-то услышала, какое-то металлическое ограждение, что-то вы еще говорите. То есть вы весь в работе, и мне да. кажется, что парк для вас это не просто вторая часть жизни, это... Это, это две жизни для вас. Ну, не знаю, огорчу я или не огорчу радиослушателей. Все-таки для себя я уже принял такое решение. Вот 30-го, фактически, последний рабочий мой день здесь, в этих парках. Я ухожу отсюда, да. Ну, это не надо какую-то трагедию разыгрывать, потому что вот я здесь буду рядом, потому что мы хотим сейчас создать общественное движение с новым руководством. Ну, такие у нас пока планы на сегодняшний день. Общественный совет при парках культуры отдыха здесь рядом. Оно... А официально, конечно, я слагаю себя эти полномочия. Безусловно, да здесь пуп мой зарыт, что в одном парке, что во втором. Но сегодня их стало очень много. 16 парков. И, конечно, силище нужна неимоверное. Я 18 лет вот на этом посту, как говорится, верой и правдой. И это очень нелегко, нелегка шапка Мономаха, поэтому, когда вот новое руководство появляется, парков, конечно, им только, знаете, стоит, ребята, держитесь, ребята, держитесь, дай бог, чтобы у них получалось, и мы со стороны тоже должны помогать, вот все мои помощники тоже в теме что надо, надо, надо помогать. Будем рядом, поэтому вот как-то так. А парки, да, ну это живой механизм. Я вот сегодня здесь, посмотрите, ведь надо вот наполнять, э, продышить здесь тоже, как эта ухтомка уходит. Благодаря пикам мы затянули сюда вот в воду. Триста с лишним метров только трубопровода. Это денег стоит, понимаете? Глубинные насосы, денег стоит. Скважина забуриться, денег стоит. А мы ни копейки в бюджете не взяли. Пики нам все это дело помогли, сделали. Так нет. Ну придите, поговорите, я объясню, что это нормальная вода Мы тоже опять-таки пики все организовала, мы воду на экспертизу отвезли Она хорошая, подаем сюда воду, чтобы пруды пополнялись Или им будет как ухтомка хана Однако жалобы бесконечно. Мурашкин и компани туда спускают канализацию Вот каких только извращенцев не встретишь в этом мире. Вот откуда такие мысли в голове у человека? И вот от, зачем это все сочинительство? Тоже порой думаешь, Господи, это вот к тому, что житель всегда прав. Да нет. Не всегда и не все поэтому как-то порою бывает грустно, но я не буду о грустном кстати, если мы о прудах заговорили вот сейчас тот пруд совсем мельчает, сейчас немножко поднимем, он переливаться будет, а на будущий год опять-таки, благодаря управлению экологии, благодаря администрации и я надеюсь, депутаты поддержат этот пункт то же самое необходимо сделать уже с тем прудом нижним потому что мы их теряем и было бы не безразлично наверное, любому Потому что, ну, давайте историю вспомним. В 1901 году, по-моему, это так, значит, эти пруды были выкопаны. Здесь вот и заполнили их водой. Вон когда и мы дураками полными будем, простите за не парламентские выражения, наверное, если мы в 2019-2020 году это дело потеряем Нет, ребята, надо сохранить И не громкие это слова А то, что нам дошло нам надо детям своим передать, но уже в лучшем виде. То, о чем говорит глава. Для него это парки это вот прям боль, беда, он вкладывает туда душу свою, потому что вот ну реально, пусть не обижает Славян Петрович, вот где-то с тринадцатого года я за ним наблюдаю, когда он повернулся к паркам, и вот с той поры он отсюда не выходит. Он знает здесь каждый цветок, каждый лепесток и так далее. И очень приятно, что глава настолько эрудирован в плане работы парков культуры отдыха. Александр Петрович, вы, конечно, сказали не делать трагедию из того, что вы уходите, но мне очень жаль, потому что лично я назначил бы вас главным по всем паркам, потому что таких людей. И я это говорю, потому что знаю вас очень давно, знаю, какой вы человек отзывчивый, вот сколько раз к вам обращались с просьбами, с какими-то, вы всегда помогаете. Поэтому вот то, что вы мне сегодня рассказали, это, конечно, для меня не тайно. Очень жаль, и я хочу, чтобы ваше общественное движение, оно стало таким... Движителем всех Нет, наших Во-первых, я еще раз говорю Вообще даже не стоит из этого делать трагедию Это наоборот перспективы, это развитие В любом деле, как мне говорил мой учитель физики Иван Иванович Луков Он говорил так, в любом деле Главное вовремя уйти Во-первых, мне мама тоже сказала Парки, жалко Я говорю, пардон с парками ничего не будет. Ты меня, пожалеешь. 18 лет на этом посту. Вы тоже это то это ваше. Это же не шутки. <свят> это первая часть марлезонского балета. Потом я еще раз говорю: вот сейчас, то я так чуть в сторонку, у меня наоборот, будущее времени будет и общественной работе, и в том числе и парком. я где-то со стороны всегда легче помочь, нежели вот здесь, находясь на посту. Мы найдем чем заняться. Я еще раз говорю, в парке, естественно, ну, я буду где-то здесь рядышком. Вот. Потому что мне не надо, что там кто-то сказал, помоги, я сам вижу, где, чем здесь я могу быть полезен. И самое главное, у меня же помощники, которые вот на этой стороне, у меня Татьяна Кузнецова, она же вообще такая активная мадам, она, ну, ну, вот она не директор. Она всего лишь помощник депутата только она из этого парка не выходит, Она каждого здесь уже мангальщика-нарушителя знает И в лицо, и на фотографиях у нее на фотоаппарате Бедная идет чуть ли не в рукопашину Несмотря что женщина Вот такие у нас помощницы Александр Петрович, вы такой у нас активный человек Скажите, пожалуйста, а на личную жизнь Ну я имею в виду вот на какие-то увлечения, на отдыхе Время есть у вас? Чем вообще вы живете, кроме вот как общественной и депутатская работа. Вот об этом весь и смысл. Вот сейчас я планирую хоть чуточку вот этим тоже заняться, потому что, конечно, посещаешь театр, там ходишь смотреть какие-то новые фильмы, но это крайне редко удается. Вот крайний раз я отдыхать выезжал там куда-то к морю, допустим, три года тому назад. Вот эти последние годы, ну, не было такой возможности с работой связано Личная жизнь, ну. Да нет, Это... Александр я имею в виду именно вот отдых. А отдыха как такового нет. Вот, ну, Я отдыхаю каким образом? Я меняю вид деятельности и от этого отдыхаю. Работу продолжаю, а вот поменял ну, что-то. И от этого уже кайф, от этого уже отдых какой-то испытываю. Вот, допустим, сейчас я здесь, вот, Наташинских здесь раз-раз-раз, а потом поеду, допустим, в тот же парк Центральный, а там надо сейчас поливом заниматься, потому что газоны все Посушили, желтеют, да. ну, жара такая стоит. У нас в том году такого не было, что-то в этом году вообще плоховато. Но поеду туда, уже вид деятельность поменял, уже что-то другое. Поэтому, ну, вот так вот организм отдыхает. Ну, а сейчас я еще раз говорю, ну, все-таки, наверное, и на себя времени будет хватать чуть побольше. Уравняйте счет? Уравняем счет, да. Александр Федорович, спасибо вам большое за интервью. Я желаю вам, чтобы у вас все получилось в вашей дальнейшей деятельности, чтобы мы вас не потеряли. Вам желаю тоже всего доброго. Нет, ни в коем случае, я с вами. Вы меня не теряйте. Я рассчитываю на вашу поддержку. Я без вас не смогу. Без вас, без народа, без людей, без наших люберчан. Я всех очень-очень люблю, я очень ценю, уважаю каждого. Даже тот, кто и против меня говорит. Все равно вам человек, он имеет право иметь свое мнение. Это дорогого стоит.